Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня у нас урок по вашим заявкам моделирование чашечки, треугольной чашечки для купальника. Девочки, очень много заявок от вас приходит в наших группах, в Телеграм, и здесь вот были эти вопросы на канале. Поэтому показываю. Это простейшее, что может быть. Поэтому любая из вас может шить себе либо своим близким классный купальник. Мне, кстати, очень нравятся вот эти треугольнички, несмотря на то, что может показаться, что треугольник он как бы не делает не поддерживает грудь, но если сделать его плотным, если сделать его двухслойным, то в принципе грудь хорошо ведет себя и чувствует себя в данном купальнике, в такой модели, ну и а, модель треугольничка позволяет <coughs> лучше загорать, да? то есть наши части тела более открытые и мы загораем. Что еще, вот почему а, такой запрос на именно на эту модель? Вот смотрите, если мы шьем просто треугольничек, да, чашку треугольную с выточкой, либо с рельефом, то это нужно, значит, сшить этот рельеф. Если мы берем подкладку для чашки, то тоже нужно ее сшить, сшить этот рельеф, либо сшить выточку, что не всегда кажется удобным, потому что вот девочки, особенно начинающие, начинают шить бифлекс, начинают шить лайк, вот эти вот купальные, материалы для купальников, да, и начинается пропуск стежков, еще что какие-то проблемы, зажевывание тканей. То есть, ну, вот такие вот технические моменты, которые просто, вот, знаете, начинают раздражать и думаешь, Брошу я и не закончу это дело. Поэтому, если вы работаете вот так вот со сборочкой, то тут задача еще больше упрощается. Итак, все очень просто, как всегда: у меня есть базовая основа чашки для бралета треугольник. Данную, конструирование данной основы я давала раньше и раз, и два, мне кажется, у меня было два видео Прикрепляю к этому видео ссылку на конструирование данной чашечки То есть вы строите по своим меркам вот эту основу И дальше все очень просто мы забываем про эту выточку, мы забываем про рельеф. Кстати, я строила по своим меркам, и моя выточка здесь, ну, вы видите, ее совсем мало, да. То есть, если чем больше размер, тем больше вот эта вот, эта вот разница, и тем больше раствор выточки. И у кого-то может быть раствор прям, ну, вот вообще вот такой там, да, и 5, и 6 сантиметров, и 12, то есть, ну, много. Чем больше, тем лучше, значит, лучше будет сборка. Дальше накладываем кальку, и смотрите, тут... Переводим все вот эти линии, это у меня боковая часть, нужно ее отметить, да, допустим, это линия декольте, я не всегда люблю вот эти вот ровные линии, мне хочется декольте как-то скруглить, примить, сейчас покажу, как я это делаю. А вот эту нижнюю часть мы просто при помощи лекала, я вот даже рукой вам просто показываю направление, вот так вот мы скругляем. Все, тут как бы ничего такого сложного и нет. И вот этот вот раствор выточки, он уходит как раз в сборку, которая у нас должна получиться. И когда мы будем с вами шить чашечку, мы эту сборочку можем оставить только вот тут вот под центром груди, да, вот здесь Ближе к центру и ближе к боковой части оставляем все прямо, вот как есть, да а вот тут вот сборочка у нас получается и смотрится красиво. А можно эту сборочку распределить по всей нижней части чашки, по всему этому основанию, и таким образом будет сборка более деликатная, и чашка тоже будет смотреться очень красиво. При пошиве такого купальника кто-то фиксирует а, эту сборку, ну, мы же настрачиваем, например, на какую-то основу, да, либо на поясок вот подгрудный. вот а если размер у вас позволяет, и ну, грудь не очень большая, то знаете, есть такие бикини, которые, то есть здесь делается кулиска по нижнему срезу чашки, и чашечку можно вообще там регулировать как угодно, собирать обратно раздвигать. Но Вот мне такая модель не очень удобна, потому что забываешься в движении, и начинается вот это вот гуляние чашки по, по, по организму, да, по телу. Поэтому я, я предпочитаю сразу фиксировать эту сборку. Сделали себе вот такой макетик. И смотрите, иногда бывает, что данной сборочки как бы не хватает, да, маловато, и ее хочется больше. Тогда мы просто вырезаем, ножницы у меня не слушаются, Так, здесь у нас вот мысочек для того, чтобы вставить бретельку. Вот, и мы можем еще сделать вот такие вот линии, надрезать как бы раздвижечку. Смотрите, если не хватает нам, ну сколько, 3-4 раза разрезать можно. И вот тут моя, мой любимый момент. Я могу вот так вот чуть-чуть отодвинуть, маленькую как бы выточку вот здесь сделать посередине. И таким образом у меня будет такая вот... Линия декольте более вогнутая. Ну и начинаю просто обводить. Ну, давайте сначала карандашом введу. Вообще потом все это при помощи лекала оформляется. Но я показываю принцип. Здесь чуть-чуть. Чуть-чуть. Иногда вот эти места, она прям напрашивается, она как бы выточка такая. Так, ввели. Ну и, собственно, снизу по всем вот этим вот контрольным точкам. То есть добавили немножечко этой сборки, если необходимо. И потом при помощи лекала мы, допустим, оформляем уже вот эту линию более такую вот как бы вогнутую. Чуть-чуть, да? В область проймы ну, можно оставить прямой, можно тоже как-то ее обыграть. Ну и снизу. При помощи лекала все это оформляем. И мы видим, что вот эта часть получилась более такая вот ну, расширенная. Да? И понимаем, что вот это вот уже пройма, а вот это вот центр. Все, можно оформлять и раскраивать, и шить купальник. Вот, смотрите, я просто макет этой чашки приладила на манекен. Манекен у меня тоже такого небольшого размера, но тут, опять же, вы понимаете, если вы строите по своим меркам, даже если у вас грудь больше, то и чашечка у вас сядет, конечно, по-другому, будет больше объем. И вот тут мы просто распределяем. Хотим, да, по полностью по длине нижней детальки, вот этой вот, можно вот сюда просто к центру. Все, и вот у нас получилась вот такая вот чашечка со сборкой, без всяких выточек. Так, ну тут нужно понимать, что немножечко манекен не соответствует. Хотя нет, все нормально. Вот такой вид. Это может быть потом пояс достаточно широкий пришиваться. Это может быть какой-то топ, да, основа топа по типу бралета. И опять же вот она чашка для купальников. Все, очень легко, просто, быстро шейте купальники себе, шейте купальники своим заказчикам, своим родным и близким. А с вами была Ольга Деченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.